Всем привет ребят! Пока на рынке ничего интересного не происходит, продолжаю поиск потенциально интересных проектов, которые в будущем могут позволить нам забрать определенно неплохую прибыль. В этот раз у меня обзор упал на такой проект метавселенной, который называется Decentraland. И давайте в этом видео попробуем разобраться, что это такое и самое главное, по какой стоимости покупать данный токен и по какой продавать в будущем. Не забывайте также сразу подписываться на телеграм-канал, потому что, как вы понимаете, информации здесь я даю намного больше. Поэтому залетайте, не стесняйтесь. Итак, ребят, Decentraland представляет собой децентрализованную платформу виртуальной реальности. Все это построено и работает на блокчейне Ethereum. Здесь вы можете создавать, тестировать, также мотизировать свой контент приложения. Проект появился еще в далеком пятнадцатом году и у него есть четыре там основателя это Стебан Ордана, Ариэль Мейлих Мануэль Ораос и Емалом Орди В основном проект Decentraland он ориентирован на частных лиц, да, которые там хотят творить контент, разные там предприятия, которые ищут там путь своего развития, каких-то творческих навыков, ну а также бизнес-проектов и основой данной экосистемы являются два токена. Это MANA, который мы обязательно рассмотрим на графике, и LAND. То есть первый позволяет осуществлять покупки виртуальных товаров и услуг через Marketplace, а второй дает возможность пользователям контролировать созданные объекты в метавселенной. Примечательным Decentraland делает то, что здесь вы можете использовать следующие инструменты. Это такие, как конструктор. То есть пользователь может создавать уникальные цифровые предметы именно из готовых материалов. То есть вам не нужно иметь какие-то знания, навыки в сфере программирования. Также здесь создаете аватар. Каждый из доступных участков предоставлен визуально здесь. Есть Marketplace. Это место, где вы можете покупать предметы. И, естественно, продавать земельные участки, а даже, например, никнеймы за токен MANA. Ну и самое главное, это, наверное, то, что вы можете здесь создавать контент, который будет предоставлен в виде NFT. Ну и вы его сможете здесь монетизировать, таким образом продавая на маркетплейсе. Также немаловажно и замечательно, что все это работает на DAO. Да? То есть DAO, кто не знает, это децентрализованная автономная организация. Так вот Decentraland DAO владеет наиболее важными смарт-контрактами и активами. И также владеет значительным кошельком MANA, что позволяет им быть действительно автономной. И проводить различные операции, и инициативы по всему Decentraland. То есть, как здесь это работает, да, у них. Получается, что вы, как сообщество, вы можете предложить, ну, и проголосовать буквально за обновление, там, политики, за будущее земельных аукционов, там, за контракты NFT, которые будут разрешены в этом мире, имеется в виду виртуальным, да. И все эти голосования, они проводятся в интерфейсе управления Decentraland DAO при поддержке Aragon. В общем, очень хороший замечательный проект. Дело в том, что по сравнению с другими De э, мана земельных участков э, продается здесь, э, если я не ошибаюсь, они по продажам входят в топ-3 да, среди всех вот этих метавселенных, где есть земли и все остальное. Есть твиттер у них, подписано очень много людей, уже 626 тысяч, за ними следят очень много с криптовалютного сообщества, то есть твиттер постоянно здесь что-то публикуется, ведется хорошо, с этим тоже порядок. Итак, что здесь у нас мы имеем по market cap? Капитализация данного актива 2 миллиарда 148 миллионов, что я считаю до сих пор это очень много. В условиях текущего рынка держится он на 35 месте в рейтинге, что говорит о том, что проект действительно в топе. да. Общая эмиссия токенов 2 миллиарда 200, из них 1.84 уже в рынке. То есть практически все это очень хорошо. Купить данный токен вы можете на бирже Binance, Coinbase, Bybit, Huobi, OKX. То есть все эти биржи, кто еще не зарегистрирован, у меня есть ссылочки под видео. Обязательно выбирайте себе биржу и регистрируйтесь. Я лично торгую на бирже Binance. Э, половину своих сделок и половину на бирже OKX. То есть что, что касается торговли. Также, ребят, замечательная история, что здесь, ввиду того, что не было особой конкуренции для инвестирования в данный проект, в 2017 году они собрали буквально за 35 секунд 25 миллионов долларов, а точнее 86 260 эфириум. Эфири, да, ну, на тот момент как раз вот по, этой цене, который, по той цене, которая был эфириум, это составило 25 миллионов долларов. И вот этим инвесторам, людям, которые проинвестировали, им попалось аж 40% монет всей эмиссии. То есть это огромное количество монет. Но здесь, если мы перейдем на график, я так понимаю, что большинство из этих монет уже они слили с огромным профитом. Даже сейчас по той стоимости, какая была стоимость, вот по 0.024 цента им давали. Даже сейчас они сидят ребят, на 50 иксах. Я для себя, смотрите, выделил зоны, актуальные для покупки данного токена. Здесь была такая линия поддержки, видите, она шла, хорошо держалась, но здесь мы ее прошили при вот этом недавнем падении, даже не заметили. Сейчас мы вернулись к ней, или либо тестируем, закрепляемся. Может даже быть с текущих какой-то отскок, как и всего рынка. Может мана там взлетит еще на доллар $80, может на $2, доллара 220. Может такое быть. Но все же в дальнейшем я как минимум ожидаю перелой вот этих, какое то минимальное значение было, 60 центов, да, 63. Поэтому первый ордер для покупки э, мана я готов разместить, ну, вернее, я уже разместил лимитный ордер. 60 центов второй докупать я буду в ровно половину меньше если цена еще упадет если рынок совсем плохой будет это район 30 до 40 центов и если вообще будет на рынке все плохо жестко и надолго то в район там 10 20 центов можно попробовать взять третьим ордером и таким образом у нас получится по принципе довольно неплохая цена в среднем там 40 50 центов в принципе, я думаю, если какую-то выдержку здесь сделать, да, и рынок не пойдет с текущим там обновлять хаи, в чем я сомневаюсь, то в принципе в среднюю цену 40 центов можно здесь набрать такую позицию. И вот даже если по 50 центов у вас выйдет средняя позиция, то можно попробовать на данном токене первые продажи совершить в районе 5 долларов, что будет 9x сам, соответственно прибыли. И продержать вторую часть до 6 долларов. Это будет где-то 11 иксов. И остальное третью часть, я бы не продавал, а попробовал придержать, смотреть на развитие, как будет рынок там развиваться дальше. Если он будет там бычий следующий когда-нибудь, да, то лучше придержать, потому что проект действительно такой интересный, развивается очень хорошо. Ну и сейчас, опять же таки, сейчас цена доллар $1.16. Там плюс у них было вроде недавно какое-то обновление или мероприятие. Поэтому э, отскочила мана лучше всех. Там сразу 2 х сдала буквально, даже больше чуть. Поэтому по текущим я не знаю. Если вы боитесь, что вы не дождетесь вот этих отметок, которые я обозначил, можете первую часть там сделать какую-то покупку. Ну опять же таки, ввиду на какой-то отскок там на доллар $1.70, может на 2 и чуть выше. Рекомендую выделять на данный актив Token Mana, да, в нашем случае, не больше 2-3% от общего вашего портфеля, по которому вы набираете криптовалюту там, для инвестирования. И не забывать э, про риски, потому что особенно на медвежьем рынке, если он затянется, Сразу хочу вам сказать, не все проекты выживут, в том числе и топовых. Хороший пример Terra Luna, не забываем. Это как памятка теперь для каждого из нас. Ну а будете ли вы инвестировать данный токен или нет? Может вы уже его покупали по какой цене? Обязательно пишите в комментариях, будет мне интересно почитать. Ну и не забывайте подписываться на YouTube канал. Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. А на этом у меня все, друзья. Всем желаю удачи, всем профита.